Всем привет, в этом видео расскажу о второй высшей луне, являющейся атеистом и настоящим психопатом. Демон по имени Дома. Интересно, сможете ли вы подняться до титула Высшей Луны? Доума родился с необычайным цветом глаз, похожий на радугу, а волосы были серебристого цвета. Тем он не выделился, из-за этого его родители считали Доуму особенным ребенком и верили, что он слышит голоса богов. Родители сделали из него лидера культа вечного рая. С детства к нему приходили последователи и просили благословения. Сам Доума не слышал голоса богов и ко всему был ярым атеистом. Ему было жаль людей, которые не могут принять такую простую правду. По его мнению, после смерти нет ничего, ни рая, ни ада. Мать дома сошла с Ума, когда узнала, что муж изменял ей. Впоследствии она убила отца и ножом, а потом отравила себя. А Доуме было на эту страшную картину наплевать, его просто раздражал ужасный запах крови в комнате. Доума не чувствовал никакие эмоций на этот счет. К 20 годам Модзам превратил Доума в демона. Уже будучи демоном шестой выше луны, он гулял по кварталам красных фонарей, поедая молодых девушек. И вдруг по дороге встретил Гютара и Даки. Гютара был изранен, а Даки была полностью покрыта ожогами. Доума как хорошая парень предложил им свою кровь, и те согласились. Эй, что это тут у нас? Не могу же я отвернуться от вас? Я же такой добрый. Со временем Доума уже занимал ранг второй высшей луны, обогнав Аказу. Хотя Аказа был превращен в демона давно, чем дома. Можете глянуть видео про Аказу по подсказке сверху. За 15 лет до событий манги к Доуме, то есть к его культу, пришла девушка с младенцем. Ее звали Катоха Хашибара, а младенца Иноски. Она убежала с дома, поскольку муж и свекровь обращались с ней жестоко. Она попросила помощи у дома который принял ее в свой культ вечного рая. Попозже к культу присоединились муж и свекровь Катохи. Однако... Да, у меня они не понравились, он назвал их шумными, после убил их и бросил в трупы в горах. Катоха узнала, что Долма поедает своих последователей и решила бежать. Дабы спасти носки, она бросила его со скалы в реку, после чего Дома убил и сил Катоху. По правде, Долма не хотел убивать Катоху. Конечно, он считал ее глубоватой, но ему нравились ее красота и умение петь. А за несколько лет до событий манги Дома сразился со столпом Канео кочем Долма нанес ей смертельным раном, хотел ее съесть, но вынужден был бежать из-за солнца. Долма очень добр к своим товарищам, больше всего пребывает в веселом настроении. Только вот это было всего лишь маска, благодаря которой он компенсировал отсутствие эмоций. Как я говорил, он был настоящим психопатом, которому было плевать на смерть своих родителей. Также он любит рофлить на заказы. У него есть странная привычка ковыряться в мозгу. Покинув земной мир, у Думы проявилась одна эмоция. Возможно, это любовь к Шинобу. И да, он отправился в ад, хотя верил, что ни рая, ни ада не существует. Кстати, забыл отметить, что Дома поклоняется Мудзану, но последнему глубоко на него наплевать, да и относится к нему не очень. Может быть и даже завидовал Аказия, ведь оказия Мудзан делал всякие поплашки. На экране вы можете лицезреть его внешность и некоторые характеристики. Занимая второе место среди высших лун, Доума считается по силе третьим среди демонов. Доума отмечал, что уже убивал других столпов. Мол, ты самый быстрый столб, которых я встречал Шинобу. Также нам известно, что он убил сестрой Шинобу, цветка на ее кочу. По мнению Дома, указы третьей высшей луны не был бы шанса победить его в бою. Возможно, Доума перескакал оказу тем, что мог поедать кого угодно, особенно он любил кушать представительниц прекрасного пола. Проиграл нашим героям дома потому, что он вел себя обеспеченно, не сражаясь серьез. Его скорость регенерации очень высокая, яды с шинобу на него не действовали, его организм быстро создавал антитела. Съев шинобу, он поглотил 37 килограмм смертельного яда и даже начал вырабатывать на яд антитела. Однако ему помешали извне. Канао и носки отрубили ему голову. Между прочим, он смог бы отрасти голову, как и оказан. Увы, из-за такого яда не смог. Также у него есть способность поглощать свою добычу, как это проделал Муцан, если не ошибаюсь. В плане скорости он очень быстрый, превозмогает во всяком случае шинобу, каналы и носки, при этом оставаясь таким же беспечным. Техника его демонической крови заключается на создании льда с помощью своей крови. Он может атаковать своих противников своими веером, создавая при атаке кусочки льда, которые при попадании замораживают цель. После атаки распространяется холодный воздух, он пагубно действует на тело и легкие врагов. Кроме ближних атак, Доума может создавать лотос из льда, чтобы атаковать или заманить врага на ловушку. Создать двух девушек из льда, способных замораживать цель с помощью ветра. Также может воссоздать множество ледяных колов, дабы пронзить цель со большого расстояния. С помощью техники «Кристальное Божественное Дитя» дома создает свои мини-копии, способные тоже использовать все его техники. А теперь сильнейшая техника Доумы – это Бадхисатва с кувшинками. Он создает огромную ледяную статую Бадхисатвы, способную создавать мощные порывы ледяных ветра, чтобы заморозить человека до смерти. Есть и другие техники, но они менее интересные, чем вышеперечисленные. Собственно этим можно и закончить видео. Спасибо за просмотр, до свидания.